Да, будем делать на голову, да? Так, да, но только на голову будем делать. Давайте спросим, какие у пациента проблемы. Она у меня свита. Да, у все хорошо? Все хорошо. Ну сейчас пациент думает, у него все хорошо, то есть до хиджамы, да. А вот после хиджамы, вот пройдет чуть время, там бывает три дня, там неделя, там две недели, потом он начинает рассказывать. У него так было, там пропало, но лучше стало. вроде сейчас он говорит, что у него зрения проблем нету, например. Мы тоже сейчас поставим, сделаем килязаму. Он может потом поймет, что да, у него какие-то были проблемы. он скажет там ночь плохо видел, там иногда там, не мог там телефон читать. Ну таких случаев полно у нас бывает на практике. Поэтому весьма начинаем. Даже психологические проблемы решаются. Да. да. Ну, бывает, что человек по ночам, например, в темноту боится один ходить. Да? Вот. У меня сколько случаев были После гиджама, особенно вот голова, у него все это проходит. То есть у него страх уходит все. Понимаете, да? Это как бы через две недели он сам расскажет. Рассказывай, что делаешь. Да. Да даже просто самочувствие улучшается, энергии больше становится, как бы человек трезвеет, как бы, знаете, всю жизнь жил во сне, а тут оснулся. Так, когда работаем, сильно не надо. То есть, да, Вот смотрим, поменьше банка, да, банка? То есть, чтобы пациент должен сидеть, как бы, не в боли, да, чтобы боль не было, как бы, спокойно. Как, как объяснить что? Спокойно, да, расслабленно. Да, расслаблено. А когда что? сильно натягиваете, конечно, начинается боль. Чтобы не чувствовать дискомфорта. Да. Вот сначала вот поставили. Не особо сильно. Правильно? Как самочувствие? Да, вроде пока нормально. Вот пошло уже покраснение. Не, не интересный опыт. Вот, вот такие а зоны. То есть Вот это? Ну непривычно же. Ну непривычно. Я тебе это делаю как бы не особо так сильно. Но немножко придется терпеть. Бывает, пациент, теряет сознание. Это ничего страшного. Прям вот отключается полностью. ловитесь если что. Ли? Да, вот в таких Мы моментах спрашиваем, да? Поддерживаем. Как самочувствие? Ну, пока не Ну ничего, да. да, вот потом рассказывают, да, мне плохо там. Уже зовешь, там помощник держи, короче. За руки, что он не упал. У меня были слышите, что падали люди. Когда отвернулся, смотрю, на пол валяется. Так что надо смотреть, люди. Ну да, то мало ли это С ба самой банкой расколется, чем себе там еще проколет. Это надо, на глаз. Надо ловить. Вот эти виски хорошо стимулируют зону глаз зрения, да? Созрение. Да? Вот прямо вот здесь ставится поменьше баночки это зрение да и вот эти точки 3 точки как бы идет на зрение поэтому и также нельзя долго чтобы вот держать 15-20 минут ну минут пять максимум это достаточно так спрашиваем теперь как у вас самочувствие Конечно, ему неудобно сейчас. Да, дискомфорт какой-то определенный, будет. но. Определенный дискомфорт будет. Черепушка так не, никогда не, не деформировалась, грубо говоря, Нет. с кожей. Сейчас я сфотографирую с трех ракурсов. Ну, пусть. И когда режем кожу, запомните никогда, ну желательно не, не то что желательно, ткань нельзя резать, да? Только кожу мы скрываем. Саратенькой как бы. Если мы доходим до ткани, там глубоко режем, там, получается мы берем уже рабочую кровь. То есть у человека есть кровь, которая рабочая и не рабочая. То есть мы должны стараться брать нерабочую. Угу. Так, смена начинаем. Надо посмотреть, как это подрезать будет близко. рисках. Ой, что так сразу же. Вот, и снял, и... Чувствуешь хорошо, да? Ага. Не больно? Нет, я тебе больно не буду делать. Так как, учились вместе? Ничего страшного. Вот. Очень не больно вообще. Дайте пистолет. Так, смотрите, ставим банку. И сразу потекла И видите, вот, кровушка. черная кровь, да, вот здесь? Да, вот, да, по, два пинограмма. По, по бокам как бы посветлее. Сразу видно разница, да. этим глубоко не режем после того как мы сделаем да чтобы шрама вообще не было обычно вот кто делает после них шрамы остаются вот. потянули но ну, ну, уже когда скроете тянешь больше, чем до этого. Да. Ну, в конце мы позже дотягиваем. Когда уже вот, бывает, больной вот приходит, вот в вашу банку ставишь, угу. в течение там 5 секунд полный. То есть. Вот разница, видите, свет, да? Здесь посветлее, это черный. Угу. Ну как самочувствие? Пока хорошо. Все хорошо. Здесь чувствительнее. Ну здесь. здесь. Mm. Ну как бы неприятно будет, конечно. Его. Ну, не больно, но так, интересное ощущение. Как будто царапают кожу. Как кошечка. Кош... Да, так, кошку... кошечка чуть-чуть царапает. Как Коготками тогда, чик-чик. Ну, как бы это, с непривычки-то так. И цель здесь не должно быть, вот что много кровь брать. Угу. Есть люди, которые я знаю, стараются вот с человека как минимум литр-полтора кровь брать. Да, да, есть такие. Но они режут ткань. Не глубоко и ширина где-то около сантиметра, так что, делами... То есть ширина надреза около сантиметра. Да, это да, надреза, это конечно это перебор уже, да. Тут надрезик такой, миллиметр два примерно. А, с этой Там он стекает. Здесь надрезаем. Вот сразу кстати, заметно, видите разная кровь, да, по цвету здесь и здесь. И вот в этой банке пошла испарина, видите. На самом деле уже проверяли в том месте, где мы ставим банку, да, повышается температура до 38 градусов. Соответственно, вот температуры тоже организм собственным иммунитетом убивает бактерии, вирусы, которые вот в этой зоне попадают, да. То есть мы для чего сначала ставим банки вот, пока еще на сухую, да, чтобы за счет гиперемии сюда иммунитет подогнал все вредное, да, тут вот уже больно ему стало, да, стянуло кожу. Он подгоняет сюда все, все вредное из организма. Потом ставим банку и с кровью уже это все вытаскиваем. И плюс еще дополнительная температура там все убивает. Пока все хорошо идет. Вот, вот смотрите, после надреза незаметно даже шрама, да? Вот так и должно быть. Да. Поэтому ставится и даже на лицо. И есть так процедура отдельно косметологическая хиджама, да? Да, мы делаем на лицо. Сделаем его. Не надо. не не, -не вот я делал как бы, да, Но конечно. Хотят женщины. На лицо косметологической хижамы какой эффект дает? Омоложение. Омоложение, подтяжки кожи, да? Ну, машин не бывает после этого. Да. Да. Ну, регенерация ткани ускоряется и, соответственно, все омоложеется. вот Тошнет, начинает чуть-чуть. Ну, держитесь. Держусь. Я так пока что это может быть такое прямо чувство, где-то так. Где ну, если там. Вот смотрите, еще один нюанс. Когда будете кровь снимать, надо профессионально, да? Что значит профессионально, когда будете снимать, чтобы ни капли крови вот, не потекло мимо. Не потекло, вот видите, вот это раз. Два. Держите, вот сзади закрываете вот так. Да-да-да. Закрываем ниппель. Да, ниппель закрываем и сюда выливаем. И также этой салфеткой обратно чистим. Видите вот так. Все и ставим. Жарко, что ли? Да, ставим в, ту... в то же месте. Вообще, Сейчас думаешь. уже новую банку ставишь? Нет? Да, да, да. Нет, вот. в том же месте ту же банку поставили. Да. И здесь с этой стороны тоже. Вот, вот берете. Ничего. Смотрите, смотрите. Открываете. И также пальцем закрываете. Обычно у меня тут с собой кармашки. Насос в кармук одерж, да? Да, все это с собой держу. Таким же образом снимаем банку, да, вот, раз, два. Что называется ни капли мимо. Не должно быть. Филигранная работа. Это есть профильный анализинг. Да. Да, если Это ты откроешь, еще... сразу подсчитывай все стороны. Ну, есть метод. Я как делаю, вот, открыл, видите, И вместе со всеми этим я двигаю сюда. Так, у него немножко поверни чуть-чуть Не, не, не вот. надо наклонять. Подхватили. Э -э ту сторону не Да, не ту сторону наклонял. Ну, рефлекторно, да, хочется воздержаться да, в обратную сторону, а надо, надо да, в другую да. сторону. Перек все попрыскали, стерли остатки крови. Но ну, у нее страх. Видите, у него вот под пошел, тепло да? из-за того, что он ну, хочет, но все равно страх внутренний, я не знаю, как объяснить. Подсознание, да. Да, это первый раз. Но второй раз, когда он вот эту вот пользу от Хидзамы почувствует, да, он второй раз будет вот от души делать. Первый раз все равно есть страх. Из-за этого люди теряют, там падают, потом поднимают. Самое больное место, да? Да, у человека. будем сюда делать. терпишь угу. я просто ему делаю по-совески как однокурсник учились долго вот вместе друг друга ломали массировали пинали считаю что побратались уже да чуть ли кровью не обменялись Давайте сфотографируем так, подожди, подожди, ну-ка стой, отлично, еще один ракурс, отлично, так, так же вас, вот. раз, два, сняли все чисто, сколько времени они должны стоять, сколько времени, и мы смотрим, вот, Тянули, под, вот, можете искать здесь вот ведь уже кровь остановился сейчас вместе да, крови что такое? это спазма или как называется? сукровица сукровица, вот, сукровица это для того что остановит кровь да это угу. значит смотрите можно сказать у него здесь все мы закончили то есть уже сукров вышел и не стоит дальше держать смысла нет вот uh -huh. эти мы заканчиваем И вот баночку вытираем Убираем. смотрим с этой стороны то же самое почти uh -huh. это значит уже все если продержите будет вот как выходить герпес да герпес и кожа будет опыта там вода появляется да да будет некрасиво тем более на лице это на голове до этого не доводим тоже уже нету да закончилось да. все можно снимать следующий сеанс дня через 3-4 да? ну можно так четыре семь дней да то есть если человек больной, то есть у него как бы внутреннее чередное давление там всякие, да? То есть как бы будете его лечить? Просто если человек как пришел, ну как бы для профилактики, тогда они разделали, все, он ушел, там проблем нет. А именно с каким-то болезнью, то есть, да? Тогда уже придется лечить. Банка упала, не боимся, да, просто стираем. Пациент должен был чувствовать и подсказать. Да, и подсказывать. Да. Я ничего не чувствовал, стояла и стояла. Да, вот, Вытрите мне, пожалуйста, нос и руки. Потом чистился, как положено. И спокойно работал. Да, поэтому бреем, да, чтобы присосалась лучше банка. Если только там будет человек, там где-то в президентском аппарате работает, то есть не сможет побриться. Тогда можно каким-то другим образом за хорошую сумму сделать А так как бы не стоит. Вот, ну, как бы нежелательно. Я сколько пробовал, как потом через, медом, через там, волосы вот, нежелательно, да? Да, здесь вот это делаешь. Ну, все равно с медом делаем. Например, если вот у него спина волосатая, да, вот тут же тоже не будет банка держаться тогда можно использовать мед но допустим здесь можно да, да тоже можно да также делали ну, мне так буду. ставили на высуную по вот у вот, вас мне особо значит, получилось в ну, принципе у меня тоже уже все здесь особо все уже снимаем процедура да. подходит к своему завершению Ребята, не надо бояться, ничего больного, все замечательно. Всё вот вон. человек в первый раз в жизни делает, да? И он вам рекомендует. Сейчас вот все банки снимем, но он тогда почувствует вот легкость. И уже почувствовал. Ну, сейчас, когда снимется последнее, тогда, наверное, сейчас пока. Но ну, во всяком случае, такое ощущение интересное после этих бана. Я потом скажу. Получается, несколько раз нужно, да, ставить? Ну, бывает два раза, три раза, четыре если пока выходит кровь. А, пока идет, да? Идет. Это так уточнительный момент. Вот у тебя есть черный кровь, здесь, да? Чернота. Это на лбу. То есть, скорее всего, у тебя вот это внутренний страх все пройдет после всего. Хорошо. О -о -о. Ну, потерпи, Продолжаем больше. процедуру, да, вот на голове. А что ты еще будешь, что? Остались. Нет. Ты же мне уже везал там. Нет. Это вторая зона, зона улучшающего зрения. И мозговую деятельность. Вот говорят, в народе миф такой, что нервные клетки не восстанавливаются. На самом деле, при хиджаме восстанавливаются. Это хиджама, как э, я у нас, как говорю, это как молитва. Кто не молится, тот не познает, то есть не почувствует вот эту сладость, да? И кто не делал хиджаму, не знает вот это вот. Это слова мне объяснить, конечно. Ну как бы чувство очищения, да? Да. -да. Обновления да -да. организма. Обновление там. Свежести как бы такой, да? По-другому работать. Ну, должны лезвие чувствовать, да, вот каждый надрез. легонечко легонечко Это Надо долго практиковаться. Ну Сначала... искусство, филинг Сначала, конечно, будете немножко бояться. <звуки> Ручка. Пожалуйста. Я уже забыл. Надо на хаду. А -а -а. <гум> ну, вот эти точки особые, да? Ой, что-то да. что-то это. Не, не падает? Не, не, не падает. Мне уже кажется, что падает. эти вот точки мозрения. И как вот это вот переднее тут не полушарие мозг, да? А вот именно вот. Ну, какой раз подтягиваешь, да, здесь на ну, будто? Видишь, потому что тут э, немножко пропускает воздух. Ага, -а -а, ну да, чтобы не, не шантарахнул. Здесь у тебя левая сторона почти, вот, почти полная, да? Вот сейчас мы поменяем. Смотрите. Раз, два. Ой, как хорошо-то, а! И три! Угу, ладно, внутри. Скрутилось, как пиявка. Ну это как э, сворачивается кровь. У кого там, не знаю, вот головная бушаба сворачивается. Mm -hmm. это... Как это Вот так? так, так Это самое такое место, давай чуть ниже. Вот с головой лежа как бы брать лучше неудобно. Обычно я вот не как сейчас на нас смотрит, да, вот табуретка. Вот садится на эту, держится. Если будет падать, как бы. За спинку держится. За спинку, да. да. Уральские парни не падают. Не ураль, ураль, Уральских пельменев, как они падают, знаешь? Пельмени-то это, ха -ха, это пельмени Злит человека, да? Вот с правой стороны хорошо кровь уходит, а с левой стороны вообще нет крови, да? Тогда мы делаем вакуумный массаж, вот, полностью. Понимаете, да? Потому что вот Право, вот лево идет обильный кровь, а на, на, на правом нету. Да, вот это уже ну, вот заметно разница, да. Вакуумный массаж с просто ставить банки с держам. Прежде делать, Вакуумный конечно, массаж. Мы, вакуумный массаж мы вот маслом мы Масло да, потом вот двигаем по всему голову и также в теле. Mm -hmm. То есть я вот, на практике как, встречал таких очень много. И помогает. Видите, вот после хиджамы здесь вот шрам не увидите. Да, можете снять поближе. А, насколько тонкие прорезы, да, что вот. даже нет вот. шрамов. Вот. После хиджамы даже. Как будто их нет. Не осталось, да. Вот очень четко видно. И с этой стороны тоже посмотрите, -то Давайте я поверну голову. Надо. Не надо. Да не надо, прям видно, что. Очень чистая работа, поэтому можно на лице ставить, и ничего не останется, никаких шумов. Я на лице поэтому делаем. Тоже это незаметно, ничего страшного. Пошла? Давайте. Вот, это о чем говорит. Пошла сукрость. Вот, вот, вот нажмите вот так, по Да, да, да. Вот. Сквозь, сквозь банку, чтобы посмотреть, вон она. Это значит, что все. Светильника, да. да, значит, заканчиваем скровить. процедуру. Да, можете поближе снять, я сейчас буду Снимаете, да, да? Да, Снимаю, да, чтобы было видно. Так, смотрим, смотрите. Вот так же, как открываем бамочку. Видите, что мы видим? Вот скромница, да? У -у -у. Все, это значит, что там крови больше нету, грязных. Да, видно, видно, я нажал. очень четко видно все убирает Перекаси, да? так ну и а наконец завершение процедуры до да. перекись водорода обрабатываем, обрабатываем вот. перекись вот таким образом как будто особо чистить это ничего не надо Так. И потом еще маслом черного тмина. Да, черный тмин, либо оливковое масло. Оно же у нас есть. Оливковое есть. Так, у меня есть сейчас. Покажу. Черный вот этот руками я просто покажу. Да, оливковое масло. Да, вот. надо что можно и ватой В зависимости Какой клиент Если хороший клиент Ватой Черным тмином Если не такой средний клиент Можно оливковый Масло Если совсем не такой клиент Можете растительное масло Или вообще не смазывать Конечно, все это шутка Ну вот Оливковое масло пойдет. Так, Бесмилляк, как чувство? Хорошо. Или сама чувствует. Прекрасно. Ну, что я тебя... Ну, скажи, все нормально, да? Ты как -то... Нет, все Вас замечательно. Воспрял духом. Супер был. Легкость почувствовал. Как вы сказали, в Москве. И вот сколько грязи, да, накопилось там. На свет лучше, на свет. Вот так, чтобы mm -hmm. видно было. Чернота прямо, да? Да, но ну, тут mm -hmm. как бы цель-то у нас не как много брать, да? А вот брать самую вот, ненужную кровь. У нас mm -hmm. это получится. Mm -hmm. а, отлично. А потом, допустим, пять раз поставили, потом шестой раз уже кровь не идет. Не, не Сукровица, нет. когда пойдет, тогда выбираем. А, Сукровица пойдет, сушон. уже все тогда закончится. Да. Нет. Я не говорю, что вот первый раз. Я говорю, что вот, там, пять раз поставили. А, сеансов-то именно. А, для сеансов. роста волос поставили если, как раз на личную, Вот видите, кипит. Если лечить, например, давление, это минимум три раза mm -hmm. А если для профилактики вот полностью там один раз это на год человека хватает, то есть примерно. Но я себе делаю в год, там, может, три, может, пять раз. Как попадет. То есть я почувствую, что мне уже вот, организм требует. Пошел, сделал, дальше пошел. А вообще кровь как-то показывает, этот цвет меняется в одних и тех же местах ставишь. Конечно, да. То есть сначала черный идет, делаешь второй раз, третий раз, там обнуляется, и вот нормальный кровь пойдет. Так, ниже спускаемся. Голову ниже, ниже, ниже, еще, еще ниже, еще ниже. Еще. По возможности, еще, еще, еще, еще, еще. еще. Дальше, дальше, дальше. Вот. Почему так? Потому что отсюда брать легче. Ой. -ой, -ой. Видишь, как волосами учищив перчатку. что мы попали не в ковер. Да. Видите, мы зато сохранили золотые волосы. Вот сами сложнее, да. Вот, скоро. Вот, покажи, покажи, покажи наконец-то. Да вот сюда смотрите. Вот. Покажите, да, какая это там вообще пиявка такая жилеобразная. Вот сейчас чернота. Да. Угу. Вот, вот это все головная боль который хочет волосы. Больше хочет волосы. Больше не захочешь. Я не захочу. Япония захочет волосы иметь. Головная боль не захочет волосы иметь. Еще раз поставим. Да есть. перчатки пойдем. Алпиш... Мне нет, Работай. работаете, теперь идите с Где моя губа? Это волоски пропускают. Воздух там немножко там бурлит. ФСПЛС называется ФСПЛС. ФСПЛС не ФСПЛС, не так, так, давайте вот да. С первого у него уходил черный кровь, второй раз голубой, вот сейчас уже красный, видите он? Да, алая кровь пошла. Это есть, что он грек. А сокровицы-то ведь не было, да? Что, Можно вот Почему с волосами неудобно, я понял почему? Не то, что просто пошел на уступку, смотрю. Но получилось, да? Uh -huh. Получилось, да, все отлично. Как твое состояние? Uh -huh. Облегчение? Все